Всем привет! С вами проект Походили, и сейчас мы находимся на концерте факультета физической культуры и спорта. Кстати, не забывайте участвовать в розыгрыше наших кружек. С каждым днем их все меньше и меньше. Кстати, colors, lit on, slider, slider open, frost, light, blackout. Все на месте. Ой, я нажал на кнопку. Проект Походили. Поехали. Расскажи, чем будет Спортфак сегодня удивлять? Акробатикой, танцами, песнями. Ну, как и обычно, и да? Что-то, да? по-моему, не удивит. Удивит. Смотри, удивит. как всегда, вот, если, мы говорим, в тот раз было, как всегда, сегодня, как всегда, завтра, как всегда, ну, уже не удивляемся. Уже все привыкли к этим прыжкам. Уже... У нас необычные прыжки. Все прекрасно. Краткий пересказ концерта. Дело в том, что нашли, короче, одни золотоискатели ящик. Как появляется волшебник, который был в заточении. Но! Когда они ощущают всю власть... Не, надо рассказать. Почему все говорят? Все говорят, все остальное вы увидите на концерте. чё к чему-то? Возвращается все назад к первому конференцу, Там есть все, понимаешь? И они уходят в закат. Расскажите про учебу на спортфаке. Всем очень интересно. Как Ой, это происходит? Все супер. Мы ага. просто понимаете, вот день, да? Угу. Мы сходили в бассейн, сходили в гимнастический зал, пришли домой, поели, там поспали, сходили на тренировку и все. И заново. Угу. Так, а как у вас зачетная неделя зачетная происходит? Неделя? Ну, мы пришли и ушли опять так же. Так же, как и вот на то А экзамены. <laughs> ну, так же. Все так же. Да. Можешь сейчас пародировать? Я называю личность, а ты ее пародируешь. Просто да. попробуй. Сергей Пенкин. Не, да. Филипп Киркоров. Спасибо! Спасибо! Алла Пугачева. Я? Группа Deep Purple. Группа Deep Purple. Нельзя президента обидеть. Готов порадовать своего любимого актера? Напишите в комментарии, кто его любимый актер. аза за, -за, -за, -за. Расскажи какой-нибудь забавный случай, который был, когда ты красила человека. А я не крашу людей никогда. Как это называется? Расскажи, про что ваш концерт. А, наш концерт про волшебство. Да. Откуда Спортфак знает про волшебство? Вы пришли посмотреть на РГФ, чего ждете? Волшебство. Волшебство? А Спортфак не делает волшебства? Мы делаем... Сегодня я с этого Кто у вас главный волшебник сегодня? А, главный волшебник? А, его, к сожалению, нету, а, но и вы его сразу узнаете, он будет весь блестящий и волшебный. Что ты делаешь на концерте? Я пятерочку буду демонстрировать. Приходите в пятерочку, там хороший. Илюха, Илюха, да что? Илюха! Не, Лёха, не, не, не. Все спортсмены они ведут здоровый образ жизни. Вот назови три пункта здорового образа жизни. Не курение, не пение и отжиматься по утрам. Три пункта здорового образа жизни? Пить, курить и ходить вместе со спортваком каждый день. Бух. Нормально. Привет, ты что тут? Что делаешь? Уже это концерт начался, а ты что тут? Я крашу всех. Я крашу всех. Кого? Какой краской? На палец. А вот можешь сейчас быстренько за минуту сделать из меня спортфаковца? Да. Время пошло. И раз, и два, и три, вставай. Шутка в стиле Миронова. У меня есть девушка, хотя нет, у меня нет девушки, я пошел в деканат. Он безнадежен. О чем мечтает человек, который учится на спортваке? Когда мне одиноко, грустно, и у меня нет девушки, я иду в деканат. Очень круто, Зоя, Нам тоже поделись секретом танцев. Мы на самом деле очень долго его учили, хотя шуть, мы женские выучили за два дня. А мужское ты учила? Мужское, да, это я им показывала. А как вам пацаны? Ваши пацаны? Нет, как вам пацаны, как, в смысле, как вам пацаны. Вот расскажи, чем ты занимался до того, как поступил на спортфак? Ничем не занимался. Ничем? Ну как Что ничем? Было? Ну, так. у тебя должны быть какие-то более интересные. На гитаре играл. На А, как занимался. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Вас приветствует программа по... А, осторожно! Вас приветствует программа по... Ездили? Спортфак, семья. Спортфак, одна команда. СПОРТФАК СЕМЬЯ, СПОРТФАК ОДНА КОМАНДА СПОРТФАК СЕМЬЯ, СПОРТФАК ОДНА КОМАНДА СПОРТФАК СЕМЬЯ, СПОРТФАК ОДНА КОМАНДА Время ваших комментариев Хотя нет, вы написали слишком мало комментариев Поэтому зачитаем комментарии к постам МДК Юра, тогда чем ты вообще недоволен? Друзьяшки, лекаю в взаим... Трамп лучший С вами был проект Походили Подписывайтесь на нас в соцсети И помните, будете проходить мимо Не проходите